Многим знаком метан, горючий газ, который используется в газовых плитах и газовых горелках. Это соединение углерода с водородом. Все атомы водорода связаны с атомом углерода ковалентной связью, что отражает структурная формула. Однако реальная молекула метана, не плоская, можно повращать модель молекулы метана. Атомы водорода в молекуле метана занимают вершину тетраэдра. Эта форма соответствует минимально возможному отталкиванию атомов водорода друг от друга. Пространственная структура молекул отображается пространственными формулами. Их вид зависит от того, с какой стороны смотрят на молекулы.